AirPods бесспорно лучше, что есть среди беспроводных наушников на рынке, однако в плане звука и шумоподавления, ну так себе, не буду скрывать, что по качеству звука эти наушники не сильно лучше проводного варианта. Я был крайне удивлен, когда мне отправили на тест наушники, которые по качеству звука и шумоподавления превосходят AirPods в разы, а стоят... Меньше сразу к внешнему виду доступен только черный цвет, к сожалению. Хотя даже в нем наушники выглядят максимально привлекательно. Поставляются в пластиковом кейсе агрегат простенький без магнитов, металлических креплений и прочего. То есть, это обычная пластиковая коробочка, которая и служит док-станции для подзарядки наушников. Теперь к самим ушкам. Вид у них, конечно, не впечатляющий, ну так, на любителя. Первое время непривычно, честно говоря, но спустя несколько дней все встает на свои места. Знакомство с наушником, ну лично для меня было ужасное. Нет, с подключением-то все хорошо, а вот как эти наушники погружались в ухо, было проблемой. Левый наушник встал отлично, а вот правый так себе. Только спустя трое суток понял, как их одевать правильно, чтобы не возникало дискомфорта. Ибо правое ухо я изрядно натер себе так, что вставлять уши было весьма неприятно. Однако здесь следует исходить из того, что форма ушей у всех людей разная. Моей девушке, например, было удобно, а вот мне не очень. Ну да ладно, ухо зажило, вставлять наушники научились и отлично. За что можно простить все огрехи при первом впечатлении, так это закон качество звука. Мало того, что наушники обладают шумоподавлением, так еще и слышишь каждую ноту, каждый момент той или иной песни, которой раньше ты не замечал. Вставляя эти наушники себе в уши, ты полностью погружаешься в прослушивание и это прям круто. По уровню баса AirPods и близко даже не стояли. Есть еще одно замечание при занятии спортом, а точнее бегом. Наушники начинают немного скользить в ухе и норовят выпасть из него. Это минус, причем весомый. Автономность. Не сказать, что сильно лучший AirPods, да нет, плюс-минус одно и то же. За 8-9 дней активного использования кейс разрядился с 3 до 1 индикатора. Сами по себе наушники держат заряд ну просто отлично, внезапно не отключаются, и за автономность можно поставить твердую пятерку. Что еще? Bluetooth 5.0, есть возможность переключения музыки по двум кнопкам, качество звука... Микрофон не очень, порт microUSB и поддержка быстрой зарядки, что прям круто. Суммируя все минусы и плюсы, можно сказать, что гаджет спорный, но в то же время крутой, и я бы его рекомендовал к покупке. Как думаете, сколько могут стоить эти наушники? Пять тысяч? 7, а может быть 9? Прямо сейчас пиши в комментариях свою цену, а также голосуй в подсказке, которая появилась на твоем экране прямо сейчас. Думаю, что мой честный обзор тебе понравился, и положа руку на сердце, вот серьезно, сейчас записываю звук и действительно кладу руку на сердечко. Могу сказать, что за качество звука и бонус в виде шумоподавления, за такую-то цену можно простить все минусы данного гаджета. По ссылке в описании к этому видео ты можешь прямо сейчас купить эти наушники с 15% скидкой по моему промокоду, который также есть в описании под роликом. Если подобный обзор тебе понравился, ставь лайк этому видео и подписывайся на канал. До скорого, пока-пока!